Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. В этом видео мы с вами простым языком поймем, что же такое на самом деле вегеоциосудистая дистония. И очень много споров про это все, очень много рассуждений. Но сейчас я вам по полочкам все это разъясню. Во-первых, диагноз вегеоциосудистой дистонии вам может поставить только какой-нибудь врач. Невролог, невропатолог, психиатр или, может быть, психотерапевт. Но чаще всего неврологи, невропатологи и так далее. Дело в том, что когда у вас проблема, на которую вы жалуете в качестве симптомов, которые вы испытываете И эти симптомы не имеют никакой подтвержденной патологии с точки зрения вашего физического здоровья Грубо говоря, врачи, медицина, физически осмотрев, проверив, анализы, сделав Видят, что у вас нет никакого заболевания, никакого сбоя в организме, который бы объяснял ваши жалобы и тогда они получаются бессильны, они не видят вас в проблему с точки зрения их пациента. Их пациент, у которого есть болезнь, у вас болезни нет, но есть жалобы. И когда ваши жалобы не соответствуют никаким болезням, которые они посмотрели, то есть вы физически вы здоровы, то они ставят вам вот такой диагноз вегето сосудистая дистония. Сейчас это, кстати, очень много есть разнообразных диагнозов, допустим ВСД по гипертоническому, по гипертоническому типу, синдром вегетативной дисфункции, то есть очень много разных есть нейроциркуляторной дистония, очень много аналогов которыми пользуются врачи. Почему а, Почему они этим пользуются? Ну, просто потому, что они же не могут вам сказать «знаете». Вы здоровы, и мы не знаем, что с вами, потому что вы же скажете «Нет, идите, ищите во мне болезнь». Вот они и пытаются как-то от этих вот невротиков, которые к ним приходят и делают анализы, которые, кстати, приносят им, наверное, 70% денег из всех реальных больных, которые к ним приходят. Это 70%, скорее всего, невротики. И вот вы, получается, приходите и говорите «Скажите, что со мной?» «Скажите, что со мной?» И они на свой страх рис пишут вам вегето-сосудистая дистония». Хотя на самом деле деле такого диагноза уже нет в международной классификации болезни то есть это уже к болезням не относится. Собственно, они поэтому это и пишут. Почему? Потому что у них болезни у вас нету, они это понимают, но они не знают, как от вас отвязаться. И вот пишут вегетососудистая дистония. Дальше вы уже через интернет начинаете разбираться, что там, как там, что с чем надо работать. Сегодня, я, кстати, вам быстренько расскажу, с чем надо работать, если у вас вегет сосудистая дистония. Теперь Давайте же попробуем определиться, что же у вас за проблема. Все, с врачами мы поняли. Они не знают, они не понимают, ставят вегет за дистонии, отправляют вас в свободное плавание, мол, иди лечись у психиатра. Психиатр выписывает вам какие-нибудь антидепрессанты успокоительные, и вы думаете, как это вообще все связано. А дело как раз в том, что у вас есть проблема эмоционального характера. Вегетососудистая дистония – это проблема в эмоциональной сфере Вегетососудистая дистония – это ваши симптомы, вызванные тревогой Точка То есть у вас возникают все эти симптомы, которые вы у себя чувствуете Какие? Это напряжение Давайте я быстро тогда перечислю Вот Из всех, которые я знаю, чаще всего возникающие У вас могут быть дополнительные ваши, которые вы как бы так интерпретируете Но основной костяк будет состоять из этих Сдавленность в голове, шум в ушах, головокружение, ситуативное ухудшение зрения, онемение в теле и покалывание, пересыхание во рту, ком в горле, одышка, дискомфорт, сдавленность груди, скачки, давления, сердцебиения пульса, напряжение в теле, бросает уже в холод, повышенная потливость, дрожь в теле, дискомфорт в животе, позывы в туалет, слабость в ногах, шаткость походки, ощущение нереальности, ощущение, как будто не с вами это происходит. Вот этот примерный набор таких симптомов, которые вы испытываете, с которыми вы, соответственно, приходите к врачам. Все эти симптомы являются симптомами тревоги. Дело в том, что на фоне повышения тревожности постепенного у вас произошло некое обострение, когда ваша тревога стала вызывать у вас достаточно сильные симптомы. Обычно это связано с ухудшением самочувствия, например, с заболеванием, бессонницами, плохим аппетитом и так далее. То есть, грубо говоря, у вас... У вас сейчас сильно проявляются симптомы э, тревоги в теле, симптомы страха в теле, это одно и то же, чем раньше. И вот собственно из-за того, что вы с этим столкнулись, у вас возникли симптомы, вы подумали, что это что-то связанное со здоровьем, пошли к врачам, врачи сделали обследование, увидели, что у вас никаких проблем со здоровьем нет, ставят вам ВСД, отправляют психиатра, тот выписывает вам таблетки, которые направлены на снижение тревожности. Успокоительные антидепрессанты, которые работают на то, чтобы снизить выработку адреналина или скорректировать у вас это, и за счет этого снижается симптоматика. У кого-то. У кого-то бывает даже наоборот, что на фоне препаратов она усиливается. Потому что препараты не все четко убирают ту симптоматику, за которую вы переживаете. Но основной принцип таков. Все это направлено на попытку убрать у вас тревогу. Потому что все, что вы испытываете, все, что называется вегетососудистой дистонии, это симптомы тревоги. Дело в том, что любая попытка убрать симптомы тревоги обречена на провал, потому что сами симптомы тревоги являются следствием а не самой причины проблемы. То есть симптомы тревоги, следствие тревоги, и это нормально, что вы их испытываете. Это совершенно нормально, и физиологически это обосновано, то, что у вас сейчас это все возникает. Проблема в том, что вы себя как бы привели в такое состояние, когда для вас это уже симптомы слишком дискомфортные, потому что вы очень часто испытываете тревогу, плюс еще и дополнительно стали испытывать тревогу за сами симптомы тревоги, что они никогда не пройдут, что это никогда не закончится. Ключевым моментом здесь является работа с самой тревогой, провоцирующей симптомы. Чем ниже будет ваша тревога, тем ниже будут ваши симптомы ВСД. И, соответственно, если нет тревоги, нет симптомов ВСД. Поэтому имейте в виду, что фокус внимания с симптомов нужно переключать на тревоги. Если тревожность снизится, тревожности не будет, не будет и симптомов. Поэтому от самого ВСД избавляться, в принципе, невозможно, потому что это следствие... Симптомов, ну, это следствие, вызваны, это следствие вашей тревоги. Поэтому, чтобы убрать симптомы ВСД, достаточно снизить вашу тревожность. Если вы хотите узнать более подробно о том, как снижать тревожность, как фиксировать тревожные события, как их разбирать, как возникают симптомы, как убирать панические атаки, если они у вас есть и все проблемы связанные с тревогами, то просто подписывайтесь на мой канал и смотрите видео, которое я публикую. Там абсолютно весь, вся информация необходимая для избавления на основе практического опыта работы с клиентами в течение более чем 5 лет, по которым я уже получил более 100 положительных отзывов о результатах. Поэтому смело подписывайтесь, смотрите мои видео и будьте здоровы! Всем пока!